بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا أرسل الله الرسولا لماذا зачем для чего Лимада Арсаля Арсаля отправил Аллах, Субханаху Аталя Аррусуля посланников. Для чего? Зачем послал Аллах Субханаху Аталя посланников? Для чего они приходили, эти божьи посланники? аль муаллим Итак, задание у нас. муаллим задает вопросы. А Должен здесь уже ответить. А талиб, студент, должен ответить. Значит, у нас диалог происходит между аль и ат-талиб. аль это учитель, а ат это студент. ат это студент. Значит, тамгид. Тамгид. тамхид это у нас Подготовка. Аль-Муаллим Аль-Муаллим говорит: Кан афиннاسي, Кан Кобляль ислами был среди людей до ислама. Ман я буду тот, кто поклонялся. Ман я буду ма наряду с Аллахом. Вот это предложение. Итак, смотрим. аль муаллим я Среди людей до ислама были такие люди, которые поклонялись наряду с Аллахом другому, кому-то другому или чему-то другому. Это называется доисламское время. Больше а, тысячи 450 лет назад люди до ислама жили, до прихода ислама, и среди них были те, которые поклонялись не Аллаху, поклонялись кому-то или чему-то помимо Аллаха. Или поклонялись Аллаху, но еще поклонялись кому-то или чему-то. Итак, Муаллим рассказывает: Финнаси: кобляль ислами, кобляль ислами. Ман я буду тот, кто поклоняется на Аллахе вместе с Аллахом, кому-то другому. Например, кель аснами, смотрите, КАЛЬ аснами, как АССОНАМ и аснам, множественное число аснам, санамун, аснамун и далы. Уаль ашджар, значит, шаджара это у нас дерево. А Аляшджард – деревья. И деревьям поклонялись. У И ангелам. Ангелам поклоняются. просят у ангелов, делают дуа ангела. У А также люди были, которые салихин, которые благочестивые, хорошие люди жили среди, среди всех людей. И э, они э, выделялись тем, что они были такие добрые, были такие хорошие. Человек салих. И потом, когда они умирали, люди начинали им поклоняться, взывать к ним, обращаться к ним. Они уже мертвые. «Вагайриха». «Вагайриха». Значит, «каляс нами, валя жжари, валмалайкати, ва и как же тогда называется это дело? Как это дело называется? Отвечайте, студенты. Отвечайте. Значит, еще раз читаю. Аль-Муалим говорит, Как его называют это дело? То есть, среди людей до ислама были те, кто поклонялись вместе с Аллахом кому-то другому, как идолы, деревья, ангелы или благочестивые люди, и другие-другие-другие объекты поклонения. Как же называется это дело, вот это поклонение, как оно называется? Когда человек поклоняется ангелам, или когда человек поклоняется каким-то праведникам, или когда человек поклоняется деревьям или дереву, или как называется, когда человек поклоняется идолам, одним словом, как это называется а талибу говорит, студент говорит, «Юсаммагадаль это, это, это дело называется, и, пожалуйста, напишите. Или скажите по-русски, по-казахски, по-чеченски, по-арабски, по-любому. Как называется это дело, когда человек поклоняется... Вроде бы вместе, э, вроде бы он поклоняется Аллаху, но наряду с Аллахом он поклоняется еще кому-то. Или чему-то. Одушевленным, неодушевленным, э, живым, мертвым. Ля иляха иля Ля иляха Как же это называется? Вот это вам задание. Вот это вам задание. Пишите в комментариях. Как это называется дело? Следующее задание. Муалим спрашивает аль-муаллим и халю аксар аксар Фамада Яхтаджуна. и джуна если так это было халь положение аксар у нас большинства людей халю аксарин нас Фамада Яхтаджуна. джуна тогда что они хотят что они хотят? В чем они нуждаются? В чем у них хаджа? Нужда. У большинства людей этих, которые поклоняются, в чем они нуждаются? Или в ком, может быть, нуждаются? Вопрос. Вопрос. И здесь ответ. Толеб должен ответить. Значит, Гум яхта Джуна. они нуждаются в «ком» или «в чем» – вы должны это уже объяснить. Следующий вопрос, третий, задает Аль-Муаллим. «Лимада арсаляллаху русуля» «Лимада» Это называется тема нашего урока. «Лимада арсаляллаху русуля» Смотрите. Зачем? Для чего послал Аллах Сухану Ауталя посланников? Для чего? Нужно ответить. Нужно обязательно отвечать. Арсаляллаху Русуля. Смотрите, Аллах Субхану Аталя послал посланников. Расуль это посланник, а русуль посланники. «Расулюлла» мы говорим. «Посланник Аллаха». А когда говорим «Ар-Русуль» – «Посланники». Аллах, субханава Таля арсаля посылает посланников. арсаля Аллаху, Русуля». «Ли да наси». Смотрите, «ли» – «Для». «Ли да «Для» – «По а, призыва». «Давать, чтобы они делали людей». «Для того, чтобы они призывали людей». Иля, к чему? Смотрите, к льдавати или для призыва людей, к айбадати, айбадати аллахи, к призыву людей, то есть для призыва людей, к поклонению Всевышнему Аллаху. Вахдаху, айбадатилляхи, вахдаху, одному ему. Ему только одному нужно поклоняться никому больше и ничему больше, только Всевышнему Аллаху, нашему Создателю и Создателю всего этого, того, что нас окружает. Арсаллаху Русуля, лидавати Наси и Лебадати Легадаху. Ватарки, смотрите, и. в, Тарк, Тарк это оставлять. Тарк, утрук, оставь, утрук. Оставь, оставь, оставь. Утрук, у Уатарки и оставление. Айбадати. Поклонение. Масиваху. Всего того, что кроме Аллаха. Всего того, что кроме Него. Масиваху. Значит, оставление, поклонение чему-то или кому-то другому, помимо Всевышнего Аллаха. Значит, Приходили пророки, смотрите, для того, чтобы призывать людей поклоняться только одному лишь Аллаху и оставлять поклонение всему остальному, кроме Аллаха Субханава Та'аля. «Кал Аллаху та Аллах Субханава та таля сказал «Кал Аллаху Та'аля» «Ва» – это «и», «лам» – это «усиление». Код это усиление. Басна валя код басна, и мы послали басна, мы, и мы послали фикулли умматин, фикулли умматин. В каждый умат, в каждую общину, в каждую умму. Фикулли умматин расуля, посланника каждую уму мы отправили посланника для чего они Ан... а буду они а буду смотрите они а буду чтобы поклонялись чтобы поклонялись только аллах они а буду чтобы поклонялись только всевышнему аллаху супана таля ваджи и сторонитесь от тагута, от тагута. И сторонитесь тагута. Тагут, что такое тагут? Это все то, чему поклоняется помимо Аллаха. Это где перешли границы в поклонении. В подчинении Аллаху переходят до границы и поклоняются кому-то. Кроме Аллаха, вот это тагут. Фараон был тагут. Он сказал, я Бог. Это тагут. Тот, кто призывает к поклонению кому-то или к чему-то, это тагут. Значит, пророки, посланники все приходили и говорили, «Поклоняйтесь только одному лишь Аллаху и сторонитесь тагут». Поклоняться кому-то или чему-то помимо Аллаха. Аллаху та'аля вала ваджитани арсалля русуля лида нас или айбательхи вах дагу вот арки тимаи вагулаху таля уаляба нафикули ум матер расуля а будулаха вот что они значит ко всем ко всем ко всем общинам были посланы посланники аллах наталля отправил ко всем например адам Смотрите, Адам, Нух, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. А так их очень много. Их очень много. Но мы перечисляем пока несколько. Адам, но, Мухаммад. Это надо разукрасить красиво, красиво, красиво разукрасить. Разными красками, разными фломастерами. Адам. Ну, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассаляма. Так, дальше. Нашато, нашато. Асылю аль-джумлята, я соединяю аль-джумлята. Биль-джаваби С ответом правильным. То есть, здесь будет вопрос, здесь будет э, тема и будет э, несколько ответов. И нужно будет правильно соединить. Кананнасу кобля маба'ати аннабейе саллаллаху алейхи вассаллама. Итак, кананнасу люди были кобля до маба'ати послания аннабейе пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассаллама. На чем были? На чем они были? До его... Послание. На чем были? Здесь вопрос. На чем были? Были люди до послания Расулла, алялаху алейхи вассаляма. Сейчас придет два ответа, и вы должны выбрать правильный ответ. Аля ширки. На ширки. Ширк. Многобожие. Аля таухиди. Аля таухиди на единобожие. На таухиде. Вот на чем были люди до того, как был послан к ним пророк Мухаммад, салляллаху алейхи вассаляма. Здесь нужно правильно ответить. Подумать и ответить. Правильный ответ должны вы сказать детишки. Это первый класс. Это урок первых классов. На ширке были люди или на таухиде. На многобожие или на единобожие. Итак, таухид... И противоположное слово «ширк» Таухит или «ширк». Здесь вы должны правильный ответ сделать, стрелку. Именно куда вы поставите стрелку. Вопросы. «Аль-Ас-Иляту». «Аль-Ас-Иляту». Первое. «Ахтару». «Аль-Иджабата». Я выбираю ответ правильный. Я выбираю Правильный ответ. Ахтару Али Джабата Ассахи Хата. Арсаллаху Русуля. первое Итак, первое. Арсаллаху, ар-Русуля. Аллах субхану таля послал посланников. Арсаллаху Русуля. Ответ вы должны здесь ответить. Итак. Ли Марифати Халинаси Кобля для того, чтобы узнать положение людей до ислама? Правильный или неправильный ответ вы должны здесь сказать. Ли Марифати Халинаси Кобля для того, чтобы узнать положение людей до ислама? Аллах шубана, послал посланников для этого или нет? Для этого он послал посланников, чтобы они узнали положение людей до ислама или нет. Первое. Правильно или нет. Второе. Для того, чтобы когда решить, закончить. Аля не споры и войны. Для того, чтобы закончить споры. Между людьми, между племенами, между, между, между, между, кровные мести какие-то, грубые войны были, между странами, между народами. Для этого были посланы посланники? Или нет? Правильный это ответ? Или нет? Ответьте. Поставьте галочку, где правильно. И третий ответ. Ли наси. Лидарва ти для дарвата, для призыва людей к поклонению Аллаху Сухану Таля, к поклонению Аллаху одному. Вахдаху, ватарки рибадати маси ваху и оставление поклонения всего того, что помимо него. Итак, Ахтару Лиджабата Сахиха я должен выбрать здесь из трех ответов правильный ответ. Еще раз читаю арсаллаху аррусуля, Арсалалу Арусула. Ли Марифати Халин Наси. لمعرفة حال الناس قبل الإسلام، لمعرفة حال الناس قبل الإسلام، للقضاء على النزاعات والحروب، للقضاء على النزاعات والحروب، للدعوة الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. И так здесь нужно выбрать алиджаба иджаба Ас-Сахиха. Какой правильный ответ? Барак Аллаху фейкум. Ваджазакум Аллаху хайран. Хайра аль-Джаза. Субхана к Аллаху хамдик. Ла-Иляха и ла-анта. Астагфирука. Ватубу